Привет, аудитория. Ну что, рассмотрим вторую игру 1-8 финала Лиги Чемпионов Лиссабонский Спортинг против Манчестер Сити. Хочу поделиться своими мыслями, исходя тупо исходя из статистики этих команд. Ну и начнем. Лиссабонский Спортинг, он забивает дома. Забивает. Он накидывает дома как в чемпионате, он накидывал дома в а, групповом этапе Лиги Чемпионов, накидывал там всем, и Бешикташу, и Аяксу, и Баруси, никого не отпустил а, с домашних игр без голов. А, что сказать по Манчестер Сити? Манчестер Сити на выезде, к сожалению или не к сожалению, к радости а, пропускает голы. И пропускает очень часто, несмотря на а, высокий класс этой команды. Ну вот как-то так. И тут опрашивается тот факт, что спортинг дома забьет. Манчестер Сити серьезная команда, серьезная команда. Атакующая команда, да. Забивная, забивная. Поэтому Манчестер Сити в принципе тоже должен забивать. Тем более такой команде как Спортинг, потому что Спортинг ну по классу, ниже по классу Спортинг, чем Манчестер Сити. Поэтому напрашивается ставка, что обе забьют с коэффициентом 197. Ну а вторая ставка в принципе выходит из первой ставки. Манчестер Сити. По классу выше спортинга, выше. Она поедет э, в Ресабон явно не катать вату, не сушить иглу, игру. Она поедет конкретно выигрывать, зарабатывать э, баллы. Э, короче, поедет выигрывать и забивать. Поэтому второй вариант ставки. Ну, чуть-чуть конечно, более рискованный, но вполне себе вероятно. Второй вариант это то, что обе забьют и Манчестер Сити выиграет. Вы же, если вас, вам, мои мысли совпадают с вашими, то можете сделать ставочку. Но ну, а если не совпадает, можете написать в комментариях свои варианты развития событий. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, все, давайте до следующего видео.